Здорово, друзья, меня зовут Валерий и вы на домашнем канале. Всем, кто следит за стримами, за группой, за видосами, в общем, кто следит за каналом, известно, что я начал изучать, короче, э геймдизайн, программирование, вот, на движке Unity. И, короче, э хочу создать свою игру. Это будет 2D-платформер такой, я хочу его сделать красочным, короче, такие, такой, знаешь типа что-то вот как Раймон что ли, ну до Раймана мне в принципе будет далеко, вот. Но как бы все равно я попробую сделать это более-менее красочно, увлекательно с юмором, короче, веселый платформер такой, прыгаешь, бегаешь, ну простенький, простенький платформер, вот. Прыгаешь, бегаешь, собираешь, там бьешь противников после каждого. После каждой локации, то бишь, ну не локация, а после каждого уровня у нас будет э, босс, вот. Ну, короче, стандартный 2D платформер, сделанный э, в, в таком мультяшном, можно сказать, стиле, вот. Занимаюсь я этим уже где-то неделю и хочу вам показать, э, ну, сделать небольшой такой, <с put on screen> можно сказать, отчётик, вот, э, что за неделю у меня пока получилось, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, нажимать колокольчик и комментировать тоже не забываем. Начинаем. Ну вот, собственно, мы, короче, в Unity, в самом, в самом этом движке. Вот про движок я, в принципе, рассказывать не буду. Там, ну, у нас все-таки не тут реал, как говорится, да. Я просто хочу показать, что у нас вообще имеется пока наверное, на сегодняшний день. Итак, у нас есть герой. Я передел э, в группе я выкидывал короче арт героя, да, он там с волосами такими рыжими, даже оранжевыми такими вот. Но я передел, я передел э, нашего героя зовут Fire Boy, вот типа огненный мальчик. Э, я ему сделал, собственно, место волос огонь, вот. Он анимированный. Вот, сейчас я это все покажу. Также начинается, короче, у нас сцена возле такого дерева, вот, не знаю, рисованное дерево, короче. Но текстуры, они со временем, возможно, вот эти все поменяются, как бы, все это будет переделываться. Но это как бы пока начальный, так сказать, вариант. Вот есть. Передний план, кусты тут всякие, тут будут кусты появляться, когда будешь пробегать, понимаете, они будут появляться, короче. Анимированные вот эти вот кустики вот на земле лежат, они тоже шевелятся, там будет, не знаю, видно, не видно будет. Деревья вот эти шевелятся и падающая листва. Вот, там дальше будет домик, короче, ну давайте я нажму play сейчас и, короче, посмотрим как бы вот первую сцену. Что вообще у нас уме умеет а, наш игрок, наш игрок умеет, а, ну давайте, плей, а, вот, не буду, вот у нас дерево, короче, видите, уже двигается, а, текстуры деревьев я поменял, изначально на арте там были такие более рисованные, ну, как бы вот они, вот, как вот, вот эта земля, такие вот нарисованные были деревья, как бы, но я не смог их анимировать, не знаю почему, мне не получалось просто их анимировать. Вот, пришлось а, другие текстуры сделать. И вот эти вот у меня получилось анимировать. Но я не знаю, со временем может тоже поменяю, если у меня получится те анимировать. Потому что мне кажется, что они смотрятся как-то более интереснее, более сочетаемо с этим. А, с этой землей, с этим совсем. Ну и вот это дерево тоже, как бы, не знаю со временем посмотрим посмотрим короче пока не знаю у меня столько в голове вообще просто я не знаю значит, как как, как разорваться вот а, как мы видим здесь падающая листва я хотел сделать зеленую листву но подумал что зеленая совсем зеленым с этим фоном будет сливаться и вот эту вот листву будет ну не видно ее будет как бы так окей а... Сделал такую. Окей. Ну, вот не знаю. Вот, э, видно, не видно. Вот у нас... Ну, вот она вот шевелится. Не знаю, вам видно, не видно. Вот эта травушка на земле. Окей. Так, значит, э, герой у нас вот анимированный. Он когда стоит, у него такая вот анимация. Огонь, как вы видите, горит. Э, вот эти волосы, да, огненные, они горят. Э, вот это вот э, все, он двигается, дергается. Он может ходить, тоже анимация есть, <laughs> но анимация такая, знаешь, <laughs> кривоватая, не знаю, uh, на дерево можно на камешек на зайти, как, uh, видно, как вот пылинки uh, из-под ног, видишь, uh, когда он бегает. Ну, не знаю, а, анимацию бега я тоже, может быть, поменяю, возможно. Ну, может быть, я и оставлю такую. Она такая комичная, знаешь. Ну, посмотрим. Вот. Прыжок есть. Прыжок. Вот он скрещивает ноги во время прыжка. Голову поднимает, руки вниз. Когда приземляется, вот у нас есть пыль такая, пылюка разлетается. Когда он прыгает, тоже вот пылюка за ним летит. Я думаю, это прикольно. Думаю, это прикольно, как бы добавил короче сделал вот камера у нас за нашим героем идет давайте пройдемся дальше есть монетка но эту монетку я уберу я просто так экспериментировал короче а вообще я думаю что вместо монеты какие может быть алмазики будут или фиг знает что-то такое он будет у нас а... браться вот он уберется исчезается ну там будут всякие не знаю вот как видите а... На переднем плане появляются вот устики. Побегаем. Ну, я думаю, смотрится прикольно. Я почему-то мне кажется, что э, смотрится прикольно. Задний план тоже двигается вот э, за героем. Здесь домик. То бишь это, короче, у нас э, начальная сцена. Вообще, как бы, э, получается, сюжет таков в игре. Как бы, пока... Ну... Я вообще с ним как бы сценарием С сюжетом как бы сильно не разобрался Но примерный набросок таков а, Есть некий мир а, Назвал я его Эдриум Вот мир Это такой как бы сказочный Такой фэ фэнтезийный мир Можно так сказать да сказочный Может, Не фэнтезийный а сказочный Вот И кстати вот тоже надо будет исправить Видишь он бывает вот, застрял <сí -�를> <сí -�를> <сí ну, это все пока сыро, пока это все будет справляться. Вот uh, fantasy, uh, сказочный мир короче. Элдриум я его назвал. Вот uh, Никий uh, Мак, Темный маг, короче. Uh, в этот сказочный мир. Uh, посылает свои, короче, вызывает в этот сказочный мир, короче, э, некие сущности там темные, короче, всякие, ну это будут враги наши, да, да. Э, всякие сущности, пока они мне не нарисованы, пока их нету, вот. Э, но как бы это все будет со временем. И он вызывает в мир в этот своих вот э, существ, которые должны поработить этот мир, короче, и он должен э, с помощью этого стать ну, типа, владыкой там, кстати, управлять этим миром. Ну, стандартно, стандартно, вот. Есть злодей, да, который хочется управлять миром. ДТП. Вот. Есть, короче, Добрый маг. Его зовут Гадон. Вроде так, да. Вроде, вроде бы его так, я уже точно не помню, короче, потому что акцент, я акцент уделял пока не на это. Вот. По-моему, гадок его зовут. Арт я выкидывал в группе ВКонтакте этого мага. Ну, я его тоже немножко переделаю. У него там на груди такой значок типа как, не знаю, там, типа магии что ли. Я сделаю его тоже там светящимся, наверное. Вот. Как-то так. Он, короче, вот этот гадок, добрый маг находит некие там писания некие да свитки в которых говорится о предании, о том что должно было это все случиться короче но и спасти этот э, сказочный мир может только герой э, который рожден из огня вот то бишь это наш фаербу... фаербой. да вот и этот маг Добрый маг, короче, произносит там заклинания какие-то, находит, вот, заклинания, и наш герой возрождается из огня, то бишь это будет из кабина, из печи, короче, из кабина, вот, как-то так, что еще? ну и далее, короче, Бак, вот этот гадок, он рассказывает, что произошло в этом мире, короче, что нашему герою предназначено, предначертано спасти этот мир, но для этого ему нужно собрать, короче, 10 элементов, 10 элементов, то бишь там вода, лес... Ну, типа, трава, огонь, короче, всякие разные, там, элементы ему надо будет собрать, короче, они будут в виде э, таких вот кристаллов, я там потом сделаю, да, у меня уже наброски есть, как бы, я потом сделаю, вот, э, добавлю их, и, короче, они разбросаны по всему миру, вот, э, ну, и, то бишь, вы понимаете, что, да, будет, получается, 10 уровней, примерно, потому что я думаю, первый, для первого платформера это будет нормально для первой игры, 10 уровней такая вот как бы, ну, и как бы уровни, они будут в принципе, не, не слишком короткие, такие продолжительные, в принципе, уровни, вот, и в каждом уровне, в конце каждого уровня будет босс, типа охрань, э охранник этот, э этого элемента, да, который нам нужно найти и собрать, вот, это... Босс будет, его побеждаем получаем, то, то бишь, там, элемент огня, там, элемент воды и т.д. т.п. Ну и тематика локации, тематика уровней будет и именно вот, допустим, если огонь, это будет локация огненная там какая-то, если это э, трава, да, там, или как вам сказать, природа, то это лес, вот, и так далее. И так далее. Окей. Okay. Uh, я не разобрался еще, как сделать кат-сцены потому что я хочу, знаешь, не то, что как вот uh, есть, допустим, на тех же андроидах, да, игры платформеры. Ты нажимаешь кнопку старт, начать игру, да, и у тебя без всяких там вступлений, без всяких там uh, этих кадсцен сразу начинается игра, то есть, что вот так вот появляешься и все. Что, к чему и как, непонятно. Я хочу сделать, как бы, как полноценная, да, игра, вот, с катсценами, там будут видео вставки, видеоролики. Но, ну, правда, я пока с этим а, не разобрался. Если, конечно, у вас а, есть какая-то там информация, вы знаете, какие-то туториалы интересные, там каналы с туториалом или что-то еще. А, пишите в комментариях, обязательно. А, я посмотрю это все как бы, учту. Ну, и, в принципе, как-то вот так вот. А, как-то вот так вот. Все это выглядит, конечно, сейчас сыро. Вот, это сыро выглядит. Ну, если не музыки нету, как бы ничего, звуков нету. Но это, я думаю, в последнюю очередь это будет делаться. Нам надо сначала сделать все дизайны. Вот. Как-то так. Ну, и то бишь, домик я тоже хочу, я думаю, поменяю. Я хочу, хочу в планах вообще сделать, знаешь, такой домик. Типа гриба, короче, большого. Такого, знаешь. И с дверью. Либо какое-то дерево с дуплом таким, короче, ну, типа вход, знаешь, дупло. Вот, туда входишь. Ну, и как бы это начальная сцена. Это, как бы, можно сказать, дом э, нашего гадока. Мы туда входим. Сейчас это просто как э, текстура, как картинка, можно да, сказать. Вот, и я хочу сделать, чтобы мы подходим. И дверь открывалась. Либо мы подходим, нажимаем кнопку и дверь откроется. И мы туда заходим. Вот как-то так, знаешь, э, хочу сделать. И потом наша сцена перемещается в дом этого гада, к он там все рассказывает, все делает и перемещает нас, э, допустим, ну, на уровень. Выбор уровня, я думаю, не буду делать. Хотя не знаю, я еще подумаю над этим. Вот. Но как бы я думаю просто будет игра у нас продолжаться вы прошли там сохранилось да сохранили прошли сохранилось как бы и вот как-то так я думаю ну и вот мы заходим в этот дом наш наш гадок там все это нам рассказывает наш маг этот и э, перемещает нас на первую локацию первая локация собственно это будет скорее всего лес вот. лесная локация вот также механику ударов, механику атаки э, я пока анимацию еще не делал атаки э, будет такова, короче, э, а еще по прохождению, короче, чем дальше будешь проходить, да, вот игру, тем будут всякие способности типа открываться у нашего героя, то бишь э, их выбирать не нужно будет, они будут открываться по дефолту, типа сразу будет добавляться, то бишь это, допустим, э, сейчас видишь один прыжок, да бишь может быть двойной прыжок. Будет. Э, будет. Э, изначально, видишь, у нас прыжки. Изначально я хочу атаку сделать типа вот как прыжки. Как вот по принципу Марио. Ты прыгаешь сверху на противника, и он погибает. Да, там как-то так. Вот. Далее откроется еще одна атака. Типа, вы сможете убивать их и вот так, и рукопашную там типа. Знаешь, ну, руками бить. Вот, потом далее у нас э, я поменяю, ну изначально будет такой, да, вот, руки такие, и потом со временем они будут огненными, появятся, как бы, вот такие огонь, начнешь уд э, удары, появятся типа огненные такие. Как бы. И вот со временем наш герой будет как бы прокачиваться сам по себе, не надо будет как бы вот эту ветку, я не буду делать пока, это слишком сложно для меня, это потом может быть дальнейшем как-то в далеком-далеком будущее если все получится вот а, пока это будет по дефолту добавляться с каждым уровнем как-то так вот ну и в принципе ну в принципе пока вот так пока вот так думаю на этом я видос закончу а, все это выглядит сыро вот еще раз повторяюсь это всего лишь за неделю сделано вот. Ну я думаю, картинка все равно преобразуется, когда я э, добавлю те же, то же освещение, добавлю те же шейдеры, ту же тесселяцию, там сглаживание, там, тени. Вот, типа. Я думаю, это все поменяется, все будет красиво и все будет интересно. Как-то так. Вот. Ну и на этом я, наверное, видос закончу. Надеюсь, вам понравилось. Э, обязательно оцените видос, обязательно пишите в комментариях. Э, Можете писать, напишите в комментариях отзыв, да, вот, как вам, как вам начальная вот эта недельная заготовка вот, вот этой игры. Ну, не игры, так сказать, можно набросок, да, такой, вот. И можете писать в комментариях свои какие-нибудь там предпочтения, ну, допустим, даже не предпочтения, а каких врагов вы хотели бы увидеть, знаешь, там э, что добавить в дизайн уровней, там какие уровни вы хотели бы увидеть, знаешь, э, боссы там или и т.д. т.п., короче, всякие свои пожелания, это все почитаю, все это учту и, возможно, добавлю, попытаюсь добавить это в игру, реализовать это все. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, группу ВКонтакте, ссылочки есть в описании. Вот. И Всем удачи и пока-пока.